всем привет вы на канале зашумим в этом ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции автомобиля Hyundai tucson последнего поколения вариант dark extreme наш самый эффективный вариант начнем как обычно с крыши крышу мы обрабатываем в два слоя сейчас вот у нас законченный вариант здесь нанесен, нанесен первый слой виброизоляции Comfort Mat. Viper и поверх Софт SoftWave 15 – это шумопоглотитель. Мы закрываем всю поверхность крыши, кроме э, ребер жесткости. После шумоизоляции потолка мы переходим к шумоизоляции пола и багажного отсека. Начнем мы с обработки пола. Пол у нас обрабатывается в три слоя. Значит, Это у нас сейчас заключительный слой – это акустическая мембрана-блокатор. Под ней находится слой шумоизоляции «Интегры» которая вот расположена у нас в этом месте. А под ней виброизоляция атом многослойная. Значит, мы не закрываем вот эти вот элементы, которые, на которые крепится сиденье. Также под задним диваном, зону, где стоят вот эти две защелочки. Зона под самим диваном вот в этом месте обработана у нас в два слоя. Это виброизолятор Viper и поверх нее шумоизоляционный материал Integra Багажный отсек у нас обрабатывается в два слоя. значит Два вида виброизоляции используются. Атом на арках и вайпер на полу и внутри крыльев. поверх наносится слой шумоизоляции блок шот. Помимо этого мы используем маскировочную ленту, которой обрабатываются стыки этой шумоизоляции. Также мы не забываем про акустические ловушки, которые у нас расположены в крыльях, там вот в стойках и вот в тех вот местах куда мы можем дотянуться далее у нас будет обработана крышка багажника в два слоя и мы соберем салон и приступим к шумоизоляции дверей после сборки багажника приступаем к шумоизоляции самой крышки багажника она обрабатывается у нас в два слоя первый слой это у нас виброизоляция наносится она на внутреннюю часть крышки багажника и обработка самой пластиковой обшивки. Обработка пластиковой обшивки происходит посредством шумопоглотителя SoftWave 15. В нее входит обработка самой основной части и обработки вот этих вот стоечек, которые находятся у нас вот вокруг самого стекла. Шумоизоляция дверей у нас происходит в четыре слоя. Сейчас нанесен первый слой – это виброизоляция. Виброизоляция Comfort Mat Viper. Она наносится практически на всю поверхность дверей за исключением вот этих вот ребер жесткости. Вторым слоем на нанесенную ранее виброизоляцию наносится слой шумоизоляционного материала «Интегры». Это многослойный материал с мембраной, специально разработанный для зон с влажной поверхностью. Далее щит устанавливается на место, прикручивается стеклоподъемник, вся проводка и блоки управления стеклоподъемником, и динамик. И наносится третий слой. Третий слой – это та же виброизоляция, что была в первом Слоем это виброизоляция Comfort Mat Viper. И заключительный слой шумоизоляции дверей это обработка пластиковой обшивки. Пластиковая обшивка обрабатывается также SoftWave 15. В обработке подвергается практически вся поверхность, кроме вот этой зоны, где находится динамик, зоны, куда вставляется проводка от стеклоподъемников и зоны открытия ручки двери. И заключительный этап в комплексной шумоизоляции Hyundai Tucson – это обработка капота. Обработка капота у нас происходит виброизолятором. Виброизолятор наносится на поверхность капота, на внешний металл, исключая также ребра жесткости. После обработки виброизоляции вот этот вот штатный пыльник установится на место, и виброизоляцию видно не будет.